Студенты института филологии и межкультурной коммуникации вновь устроили флешмоб в честь дня рождения Габдуллы Тока, но уже на новой площадке. В институте управления экономики и финансов Казанского университета прошла антиконференция «Марксфест». Будут ли учащиеся лицеи имени Лобачевского Казанского университета изучать корейский язык в качестве второго иностранного? Вопрос о том, можно ли изучать корейский язык как второй иностранный, решается. И вот вышли федеральные государственные образовательные стандарты общего образования с поправками «Свежие». Всем привет! В эфире универ в студии Мария Журавлева. 9 апреля на станции метро имени Габдулы Тукая был открыт флешмоб, организованный Институтом филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета в честь дня рождения великого татарского поэта. Теперь мероприятие было организовано на новой площадке. Смотрим! На этот раз флешмоб проходит на территории Казанского международного аэропорта. Локация выбрана не случайно, ведь этот аэропорт носит имя Габдулы Тукая. В очередной раз аэропорт «Казань» имени Габдулы Тукая стал площадкой для выступления творческих коллективов. Теперь у него в гостях студенты Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета. Они исполнили музыкальные композиции по произведениям татарского народного поэта. Импровизированная сцена разместилась рядом с зоной регистрации. В тот момент, когда около 300 пассажиров проходили предполетные процедуры. Также мы встретили пассажиров на прилете, пассажиров, прибывших из Шереметьево, из Москвы. Для гостей аэропорта выступил вокально-инструментальный фольклорный ансамбль БРМ. Сам флешмоб называется Миным Тукай 135. Ведь именно столько лет исполнится поэту 26 апреля. Задача этого флешмоба снять видео вместе, которое связано с именем Габдулы Тукая. И поэтому мы сегодня приехали в аэропорт. Очень красиво поют. Замечательный концерт, замечательные песни, замечательный народ. У вас очень добрый народ. Все добрые люди. Впечатление Казани очень замечательно. Нам очень понравился ваш город, очень красивый. И мы давно в нем мечтали побывать. Очень понравилось. Прямо завораживающе стояла, снималась для себя и для друзей. Хочу отправить шикарно. Настроение поднялись. Супер. Присоединиться к флешмобу может любой желающий до 26 апреля. Снимайте, как вы читаете произведения Габдулы Тукая или исполняйте творческие номера по их мотивам. Видео должно быть снято в местах, связанных с именем поэта. Оставляйте на публикациях в Инстаграм хэштег «Минэм 135». И не забывайте отмечать Казанский университет Институт филологии и межкультурной коммуникации. Диана Желенкова, Фарид Хитуглы, Универ -Ньюс. В Казани прошла 79-я легкоатлетическая эстафета, посвященная 60-летнему юбилею полета Юрия Гагарина в космос. Всего в забеге участвовали порядка 600 человек: сотрудники районных администраций, школьники, учащиеся СУЗов, вузов, рабочая молодежь, ветераны и слабослышащие, медицинские работники, а также команда КФУ. По итогам забега третье место занял набережный Челнинский институт Казанского университета, второй – Институт вычислительной математики и информационных технологий, а первое место занял Институт управления экономики и финансов. Положительные мероприятие, организованы на высшем уровне. Была возможность посмотреть всю дистанцию, подготовиться как морально, так и физически. Вообще, мне кажется, это один из лучших стартов Казань, которых мне довелось участвовать. Вакцинация остается самым надежным способом защитить себя от коронавируса. Все больше людей начинают делать прививки, чтобы чувствовать себя спокойнее, а также избежать серьезных последствий. Все подробности далее. Один из наиболее часто задаваемых вопросов во время пандемии – когда же все закончится. Она закончится тогда, когда сформируется коллективный иммунитет. Это может произойти в двух случаях. Либо человек переболеет коронавирусной инфекцией с неизвестным при этом прогнозом и исходом, либо пойдет по второму пути – вакцинации. Вакцинация – это, конечно, шанс приблизить время окончания пандемии. Чем за более короткий период времени мы вакцинируем максимальное количество населения, тем быстрее мы справимся с только активная вакцинация населения позволит снизить концентрацию вирусов в популяции. Последствия после перенесения коронавирусной инфекции бывают самые различные. Коронавирусная инфекция прежде всего, как ни странно, поражает э, нервную систему, это и центральную нервную систему, и периферическую нервную систему, поражает систему свертывания, противосвертывания крови. Тяжелые тяжело переболевшей коронавирусной инфекцией, жалуются на одышку. Вот. Но все практически ощущают слабость, которая не компенсируется каким-либо отдыхом. Все желающие могут пройти вакцинацию в университетской клинике Казанского университета по адресу улицы Вишневского, 2А, предварительно записавшись через портал Госуслуг или позвонив по телефону 2 33 30 -00. Елизавета Никитина, универ -Ньюс. С 22 по 23 апреля в Институте управления экономикой и финансов Казанского федерального университета проходит антиконференция MarxFest. О том, что это за мероприятие, расскажем в нашем следующем сюжете.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 В рамках предстоящей 17-й международной научно-практической конференции «Россия, Корея. Настоящее и будущее российского краеведения» в лице имени Лобачевского Казанского университета приехал атташе посольство Республики Корея Юн Йен. Все подробности встречи в следующем сюжете. На встрече с директором лицея Еленой Скобельсиной гости из Кореи обсудили введение изучения корейского языка в качестве второго иностранного языка. Уже который год наши лицеисты, но в рамках дополнительного образования, изучают корейский язык. Вопрос о том, можно ли изучать корейский язык как второй иностранный, решается. И вот вышли федеральные государственные образовательные стандарты общего образования с поправками, свежие. Как только учебники будут одобрены Министерством просвещения Российской Федерации, будут рекомендованы к использованию в образовательном процессе, среди лицеистов обязательно найдутся желающие изучать корейский язык как второй. И будет новый виток этого проекта, говорит Елена Скобельцина. Инджамини Ленардо Влетьяров, News. Генеральная ассамблея Всемирной организации интеллектуальной собственности 26 апреля учрежден Международным днем интеллектуальной собственности. Какое мероприятие по этому поводу провели в нашем университете, расскажем в следующем сюжете. Каждый день мы сталкиваемся с авторским правом, используем результаты чужой интеллектуальной деятельности, при этом создаем свои. Чтобы обсудить, как в современных реалиях правомерно все это охранять, специалисты встретились в очном и дистанционном форматах. Профессор кафедры предпринимательского и энергетического права Роза Сиддикова рассказала, почему было принято решение провести круглый стол, правовые аспекты монетизации творчества за и против на площадке Казанского федерального университета. Дело в том, что, может быть, не всем известно, что один один из создателей права интеллектуальной собственности, основоположник, это был наш российский ученый, профессор Казанского университета Шершеневич Габриэль Феликсович. Он всемирно известный ученый, и он сам еще в XIX веке заложил вот основы этой правовой охраны и с тех пор его вот почитаем мы как учителя. И после него тоже в последующие годы школа права интеллектуальной собственности в Казанском университете активно развивается. И у нас сейчас такой очень хороший дружный коллектив известный в общем-то, на всю Россию. Дуальность в организации встречи подтверждается научным интересом со стороны университетского сообщества. Во время круглого стола было заслушано семь докладов. Среди тем аспекты монетизации творчества, цифрового искусства, а также использование контента в коммерческих целях. Илья Андреев, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.